Надо работать. Покупатели говорят, что это место не видно. Вы даете практики, чтобы меня видели. А какая есть практика, чтобы наоборот видели? Спасибо за ваши удивительные практики. Для того, чтобы вас видели, вам необходимо обязательно восхищаться тем товаром, который у вас лежит. Выполняйте это как практику. Начинайте смотреть на каждый товар, и он должен быть для вас таким нужным, таким любимым, таким горячим, таким важным. Ваша точка она должна быть вот на этой улице, самой нужной, самой хорошей, вот прямо для вас самой какой-то еще. Вот, вот такое желание видеть во всем том, что для вас уже безразлично. и чего вы устали, что-то значимое, необходимое и важное, и сделает вас видимыми. А так вы разочаровываетесь, разочарование вас приводит к тому, что вы наоборот говорите, и товар никому не нужен, и точка у меня плохая.